Осенний сезон набирает обороты, и уже на этой неделе пройдут главные соревнования для наших билдеров – чемпионаты Питера и Москвы по бодибилдингу. А там и до России рукой подать. Все, кто следит за этим видом спорта, знают, что между двумя столицами каждую осень весну разгорается настоящая битва, и список участников всегда получается очень серьезным. Особенно на Питере, который в последние годы захватил пальму первенства в российском бодибилдинге. И давайте разбираться, кто в этом сезоне будет доминировать на питерской и московской сцене. А чтобы не тянуть кота за плавки, начинаем с самой ожидаемой и тяжелой категории – свыше 100. Из года в год эта категория дарит нам напряженную и яркую борьбу, ведь количество именитых спортсменов, которые в ней рубятся, просто поражает. Многие из них уже стали профессионалами, но от этого легче не становится. Так, например, на сцену возвращается всеми любимый Валерий Живухин, который пропускал тот сезон и целый год упорно работал над своей формой. В тот раз на Питере он в упорной борьбе, но все-таки уступил легендарному Эльдару Кабирову, царству ему небесное. А как будет в этот раз, покажет только сцена. А нынешнюю форму Валерона вы уже могли оценить на Арнольд Классике Европа. В такой же ситуации оказался и спортсмен команды Живая Сталь, Ложников Виталий, который решил сделать невозможное и за два года перебрался из классиков в супертяжи, набрав порядка 30 килограмм. Но, как говорил Величко, на формакоме каждый сможет. И действительно, Виталий подтверждает это своей формой. Пока что в линейке он смотрится очень даже внушительно. Также, главным претендентом на победу многие считают еще одного спортсмена нашей команды, Андрея Леонова, которого мы от всей души поздравляем с днем рождения. Чемпион России уже забирал абсолютку в 2015 -м. и почему бы не сделать это год спустя и заткнуть рот всем хейтерам тем более шестое место на арнольде это явно не тот результат на который он рассчитывал но не будем списывать со счетов и дмитрия крылова который уже встречался с живухиным и Леоновым на одной сцене и также голоден до побед казалось бы эти парни поделят между собой призовую тройку но у дениса бажанова другие планы на этот счет Реальная угроза в лице Дениса и его тренера Павла Боева готовы навести свои порядки в питерской абсолютке. И Если в прошлом сезоне Денис навел Шороху, то в этом и без того огромный и набравшийся опыта Бажана точно удивит многих в борьбе за первое место. Вообще какой-то сезон камбэков получается. На сцену после долгого перерыва возвращается Пата Петриашвили, еще один абсолютный чемпион Питера. Такая вот нехилая борьба намечается в этой категории. Впрочем, как и всегда, и наш Павлик будет освещать все новости в режиме реального времени, поэтому подписывайся, чтобы быть в курсе событий и узнавать о них первым. Но кроме самих соревнований на Питере будет и Экспо, на котором у нас тоже будет свой стенд, на котором будут находиться наши спортсмены Кулаев, Кадзоев, Ложников, Каграманяна Шот и многие другие. И все они будут рады со всеми вами пообщаться и сфоткаться. Также каждый день будут розыгрыши нашей фирменной одежды. Поэтому с 12 по 15 октября Живая стая ждет вас в ЛДМ. Обязательно приходите. Как все прекрасно знают, мы подверглись огромнейшему количеству критики после провального Арнольда. И поэтому наши ребята, злые и на 100% мотивированные, выйдут в таком качестве, что у хейтеров и скептиков не останется вопросов, кто номер один в российском бодибилдинге. Ашотка Громанян выступит в категории 95 и, в принципе, без проблем должен забирать первое место. Далер Исматов в новой для себя категории 90 кг, который отлично набрал. Не захотели его замечать на Арнольде, но на Питере без первого места он точно не останется. Сергей Тарануха, самый сухой человек в мире, в статусе абсолютного чемпиона по классике, покажет вам нереальное качество. Впрочем, как и всегда, с Питером более-менее разобрались. А что касается Москвы, то борьба там будет не менее интересной, потому что те, у кого не получится на Питере, обязательно приедут в Москву и там у них точно все получится. Помимо Алексея Тронова и Андрея Макеева, в соревнованиях примет участие Денис Бурмистров, которому не удалось поехать на Арнольд, но который готов наказывать всех уже в Москве. Также пошумит и Владимир Яковлев, будущая звезда 93 -го года рождения, который в категории до да 100 отлично показал себя на Арнольде и удивил многих. Будет и 130-килограммовый Михаил Сазонов, новоиспеченный чемпион Арнольд Classic Азия. Да, такой теперь тоже проводится. И Михаил обязательно повлияет на расстановку мест в московской линейке. И я уверен, удивит многих. Все это участники нашей команды, у которых, кстати, 26 октября в Москве пройдет бесплатный семинар «Живой стали», в котором примут участие Вова Яковлев, Михаил Сазонов, Коля Росихин и Илья Голубочкин. И что самое важное, он будет абсолютно бесплатным для вас. И те, кто пришел, получат подарки и шмотки от «Живой стали» и «Фармакома». Живая сталь. Оденем и накачаем каждого дрища. А кроме шуток, если ты молодой амбициозный, но не знаешь, что с этим делать и куда податься, как нормально подвестись к соревнованиям без вреда для организма, то почему бы не узнать это и многое другое у людей, которые в своем возрасте уже выиграли чемпионат Москвы, Белоруссии и даже Арной Классик. Мы ждем тебя 26 октября в 19.00 в фитнес-клубе «Зарядка» по адресу Москва, Новый Новоясеневский проспект 1. Анонс этого мероприятия ты обязательно увидишь в нашем паблике и в описании под этим видео. Обязательно приходи. А мы возвращаемся к к нашему противостоянию, и на очереди у нас очередной камбэк. Михаил Сидорычев, которого все прекрасно знают, но многие уже успели позабыть, Стронгмен, недавно заявивший об уходе из бодибилдинга, возвращается, и камбэки это всегда круто, и было бы очень интересно увидеть их с Патой и может быть даже с ливроном на одной сцене. Такой яркой на событие намечается эта неделя. Поэтому после качалки, учебы и работы залетай на наш стенд и соревнования в Питере со среды по субботу. А уже в воскресенье встретимся с тобой в Москве на чемпионате города. 26 октября на бесплатном семинаре Живой Стали в Москве. На этом все. С вами была Живая Сталь. Всем счастливо.